Пять выше описанных четверо стишей, двадцать строк, зарифмованных между собой. Свидетельствует о масте, как в историю ушедшем. А свидетелей его помилованы и живом он продолжает мемуары детства. Вчера вернулся путешественник на древние места, переоценивал, по-новому старинное наследство, По-прежнему на этом месте тишина чиста. Потрескавшийся инди монументальный стимин, воздухом окрашенных в малахитовый оттенок, неподвиженный вблизи. Огромен, сырем зверей из камня Любуюсь, как ребенок Ограждена теперь забором теплица Сколько приключений нас с ней соединяет со страхом высоты боролась лестница Ностальгия беззаботных лет душу согревает Теплица на фонтан взирая через ограждение. Их отношения не изменились Предметы старины достойны нескупового уважения Они, как бы доживю, в реальности явились Памятное шествие мимо гостиницы Слуховая память распознала диалект Курортница детей идти просила в номер с улицы Слова намного меньше значат, чем акцент Чкалова постамент в пальто запутан, Руки согревают из бетона рукавицы Здравия желаю Валерий Павлович Прошептал ему в тот момент В борьбе с воспоминанием бессильная немощь Холод перебороть меня не смог Герой неодушевленный все еще зовет На помощь того, который совершает эпилог да да да